24 февраля у озера Губище состоялось выездное заседание Комитета городского хозяйства и развития, во время которого обсуждался ряд вопросов по благоустройству территории вблизи парка айспилс и в других местах Даугавпилса. Заседание началось с обсуждения ситуации, сложившейся вокруг озера Губище, которое вот уже несколько лет стремительно высыхает и заболачивается. Управление коммунального хозяйства поручено в сотрудничестве со специалистами Даугавпилского университета оценить актуальную ситуацию, чтобы понять, может ли самоуправление каким-либо образом приостановить процесс забалачивания. Затем члены комитета обсудили проект реконструкции парка «Испелсэтос», в результате осуществления которого в Даугавпилсе появится еще одно благоустроенное место для прогулок и отдыха. Кроме того, значительно удобнее и безопаснее станет передвижение между новым строением и поселком Химиков. В строят новые пешеходные дорожки и устанавливают современную систему освещения. После технологического перерыва здесь появятся новые скамейки, урны, места для парковки велосипедов, будет оборудована смотровая площадка и горка для детей. На данный момент работы выполнены на 52%. Для их осуществления привлечено госфинансирование. У самоуправления также есть планы по приведению в порядок остальной территории, прилегающей к парку и озеру. Финансирование у нас было 589 тысяч, которое нам помогло Министерство регионального развития, выделило средства и 40, 48%, которые мы не успели по разным причинам освоить в 2021 году нам бы пришлось бы вернуть и очень я рад, что мы сумели найти в плане такого долгого диалога с Министерством регионального развития и охраны среды соглашение о том, что мы продолжим эти работы, не потеряем финансирование, не вернем его, там, скажем, обратно. И уже в середине марта, если позволят погодные условия, планируется возобновить работы и в течение двух 25 двух с половиной месяц мы планируем, что будут завершены работы как раз к летнему сезону. Плюс ко всему на выездном заседании сегодня прозвучало предложение Кладка, которая соединяет микрорайон Химиков и улицу 18 ноября, улицу Смилгу, в 2023 году именно включить план проектировочных работ с целью в ближайшем будущем ее заасфальтировать. И также у нас получится, что практически вдоль всего самоуправления принадлежащей территории озера Губища, у нас будут дорожки с освещением, а также там улица Смилгу. Наконец-то там будет хоть одна заасфальтированная улица именно в том микрорайоне. После технологического перерыва также возобновятся работы в сквере Сейлес на Гриве. Здесь проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и тренажеры, а также оборудуют детскую площадку и зону отдыха для сеньоров. Помимо этого, в скором времени будут объявлены закупки по благоустройству парка Авотаню и сквера в гайке На основании результатов закупочной процедуры будут разработаны проекты высокой готовности, которые смогут претендовать на получение госфинансирования, как только появится такая возможность. В парке «Авотеню» предусмотрено оборудование пешеходных дорожек и системы освещения, очистка канав и протоков, озеленение территории, а также создание детской игровой площадки и спортплощадки. В гайке собираются привести в порядок зеленые насаждения, проложить дорожки и систему освещения, а также создать зеленый лабиринт. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.